Дорогие друзья, продолжаем читать ваши комментарии, отвечать на ваши вопросы. Сразу делу. Ставьте лайки, балалайки. Так, спасибо. Бесподобно спасибо. О, по-балалайски, хорошо. Атакат ту Людвига Ивановича Бетховена не пытался испол исполнить. Думаю, на балайке очень интересно звучать будет ее вступление. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, Людвиг Иванович не писал токат. Может меня поправить и проверить. Вроде не помню я. Вот. А если вы имеете в виду такату и фугуреми минор Ивана Сергеевича Баха, то да. То это у нас. Да. Разбор будет. Мама ми. О, разбор будет. Давайте сразу покажу. Значит, начинается так. Вступление реля, реля, реля, ля Ре-ля, ре, ре, си Си бемоль Играю двумя пальчиками: большим и средним. По двум сторонам. Первая, вторая. Да, это вступление. Дальше мы ловим ре, ре мажор ля, Ре до ре, ми, с, фа. Ре-ре-до-ре-до-си si. Вот. Ре-ре-ми-ре-ре-ре-ре соль соль фа ре ми Да, ре до ре ми фа Ре-ре-до-ре-до-си Повтор. Соль-мажор. фа фа ре фа Помню так даже. Вот. Мелодия несложная. И мя мия Раз. Мама мир мир и мира, мира, солнце, соль, соль, соль, фа, ре. Вот и все. И это много раз повторяется. Мама ми, я, моя, моя, моя, моя. Все. Ну, пока достаточно. Давайте потом, может, действительно сделаю а, разбор. А что, хорошая идея. тыкс Х. Фантастика, большое спасибо. спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Так с двадцатого года, как и раз потеряли всякими суровыми шведскими заказчиками. Ну и отправили. Ну хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. По... Да, лайки. Да, насчет лайков. Хотите ставьте, хотите не ставьте. Честно говоря, если бы все ставили лайки, я был бы признателен. Потому что это все эти пресловутые э, ютубовские э, алгоритмы и прочее. Так, let me, let me speak from my heart. Да. Ну, я, я думаю, вы поняли, про кого это. Мой любимый город. Любимый город. Любимый город. Давайте посмотрим, что это такое. Любимый город. Но ты... Да. Любимый город. Прощай, любимый город, это что ли? Значит, так, толь... Такси. Да. Раз, соль а это высоко Мира до, си, ля теперь проще а, ре, до, си, ля серия да, соль ми ми соль фа ми ориентироваться ми миноре струну а, наверное да, приходится ориентироваться на вторую струну а, наверное если бы было ми ми ми ми ми ми ми ми так. ми ми ми Вот так. то есть в принципе можно переложить для минор и получится хороший хороший разбор давайте если если нужен разбор давайте пишите вот сделаю хорош спасибо молодец спасибо спасибо так первая струна да вот уже спросили я уже ответил потому что ну видимо срочно понадобилось да когда я делал этот старый старый старый ролик и я даже не вдомек что две струны то у нас в унисон и я об этом не сказал в ролике но это было давно поэтому не, не без сути так э, три аккорда можешь сыграть любую это часто вижу такое это прекрасно сергей разберите пожалуйста оригинал песни Осколок льда. О, ну давайте посмотрим, кстати. Тоже, если. По-моему, там все очень удобно, насколько я знаю, в оригинальной тональности. Там как раз ля минор. Если я не ошибаюсь, конечно. Да, для минор, видите? Фа mm -hmm. мажор. Теперь ре минор. Вообще. по-моему, так. по так. И ля минор. И все, пошла в стола мелодия. Доложим. До си, ля, со, ля, ля, ля, минор. Короче, все удобно, друзья мои. Можно смело делать разбор, да? Может, один из, из ближайших сделаем? Ага. Мне нравится, тем более мне нравится вообще творчество группы и арии группы Кипелау. Вот, все нормально. Сергей, можно, пожалуйста, разобрать что-то наподобие Despace It. Очень нравится мне такой... Мне тоже нравится такой стиль музыки. Какую песню? У... у носа. Носа там еще есть. Да, что еще там у нас в таком стиле? Зачем так издеваться? Полеш меляй на баллаке. Полеш меляй, да, хорошая вещь. Ну, абу мы с Димой сделали буквально там за три дня. Насочиняли, быстро, быстро, быстро собрали. И вот постарались какую-то сделать э, премьеру, что ли. То есть фантазия на тему группа абы. Песен группа абы. Песня, да. У -у -у -у. Вот видим, до сих пор пишу, что нельзя. Оказывается, можно на баллаке так играть. Ну, вот, как видите, можно. Погнали лады притирать. Все, давайте. Вперед и увлажнители воздуха хорошая, кстати, идея, да. Но по поводу внизу, вверху гладко. Внизу видите, мы не не касаемся, поэтому если там чуть-чуть упирает то пройдитесь, конечно, потому что лады выпирают как снизу, так и сверху. Это уж как повезет, потому что грив же из двух половинок состоит. Вот Виталий тоже написал, да. Так, очень полезно, Дима, большое спасибо, Дима, да. Спасибо, мы вот сейчас я был в Москве, хорошо, мы с ним записали несколько роликов. Можно услышать «Станция Таганская» группа «Любая». Давайте посмотрим, что это за песня. Честно говоря, не знаю такую. Вернее, может, знаю, просто не, не помню. Угу. Ну, что такое? Давай. «Станция Таганская». Так, вступление. Ого, как высоко. Раз, ля, си, до, си, ля, ми, до, ля, два, до, до. короче станции Такое. можно верху сыграть в общем надо послушать мне ну Матведенко, естественно кто же еще и коня написал и, и ну, для любого много видимо писал так сможете работу разбор турецкого ронда турецкая ронда запоминайте Ля, соль ля до первое. Дальше. Ре-до-си-до-ми ре дис ми. Ми. Ре, ми си ля соль если ля си ля, соль, ля, до ля Си-ля-соль-дис-ля-си-ля-соль-ля-до си, соль фа ми Значит, какой здесь у нас аккорд, как бы, да? Мы играем не аккордом, а арпеджио. Вот так. Тарадам-тарадам-тарадам Три нотки. Соль-ля-си Вот и все два раза дальше мифа мифа бикар соль соль ля, соль фа мире и второй раз то же самое дальше до ре ми мифа мира до, си. до ре, ми. повтор вот здесь другая немножко до и окончание такое ля си до си ля соль ля соль десять а, ми фа ре, до, ну так си ну можно с до и потом ль. в общем там дальше сложненько я сейчас не сыграю молодцы спасибо большое прошу сделать пожалуйста всего люди it's my life <laughs> да Ну а там три аккорда: ля минор, фа-мажор и ми мажор. То есть там больше mm. такой, там же баллайк, как играет больше. На это было кипинская пулька, да. Еще одна песня, но я не знаю, как она называется. Сыграй, пожалуйста. Сыграйте, пожалуйста, вот вы же музыкант, да? Сыграйте, пожалуйста, ту песню, которую, вот ну, я ее не помню сейчас. Да и ладно, не играйте, потому что я на концерт все равно не приду выдули на реченьку сотрудников рыбнадзора оркестр спасибо ну не оркестр а ансамбль mm -hmm. так I don't even know how many times I... короче человек пишет я не знаю сколько раз я возвращался послушать это это это хорошо perfecto лучшая версия Шедрика Вы оба выглядите так клёво играя это спасибо за распространение этого ну, за выкладывание так э, в коротком спасибо большое thank you very much. В коротком промежутке за вторую накупле вспоминается ой я голосом могу несколько голосов применить если хотите можем что-нибудь тоже бабахать надо только придумать что балаки играют пальцами или медиатором ну медиатором играют конечно но в основном играют пальцами э, давайте честно говорить любители вот или на фольклорном инструменте или или тех кто не может играть пальцами играют медиатором вот но вообще конечно классически, академически мы пальцами не играем потому что у нас задействованы все пальцы там никогда будет вот это вот медиатор куда-то девать так я даже не думал что можно на трех струнах так играть но ленка лучше извини не по исполнению а как она все подает ну про... никто не держит друзья мои <смех> ленка я понял про кого ну извините я вот так не умею делать да Что поделать может мне волосы отрастить рыжий цвет покрасить как думаете мне пойдет <смех> алексей марков ну значит у вас все в порядке с ориентацией <смех> да это чисто русская соло-гитара спасибо спасибо по поводу вот, вот человек, видишь, льденко лучше. Ну, на вкус и цвет товарища нет, в конце концов. Да, так. Тем более под минусовки играть довольно такие, знаете, несложно. Скамурка ехали, ехали, ехали медведи на велосипеде. Вот я человеку даже лайк поставил. Так, не антентично Чего? Молцы, Митки но нет аутентичного надо совершенствовать но за попытку лайк даже и не знаю, что и сказать да нет не аутентично ну аутентичный вы наш ой new if i research for... а ага, я знал что если я попробую найти это оно должно было быть там ныне не зря так э, спасибо вам вы меня сделали счастливым спасибо thank you серебра банды генделя да посмотрите на на сайте ну должны быть в нотном архиве заходите на мой сайт в нотный архив в, в раздел обучения там нотный архив вот и там ищите по фамилии г на фамилию на ноту фуна на ноту на букву г так харина спасибо сколько можно научиться играть на блоке по самоучителю да можно всю жизнь учились по самоучителям и чё? тем более сейчас у меня есть видео самоучитель да пожалуйста там тысячу рублей, 500 рублей для новичка, пожалуйста, покупайте и учитесь. Там, тем более, что самоучитель это одно, когда ты читаешь, одно, а другое дело, когда я показываю и ты вместе со мной можешь играть. Это очень удобно, я считаю. Киппхоп по-русски. Гражданскую оборону очень бы хотелось услышать. Из... Ага. Так, к примеру, короля но ну, это уже было вот. А, ну человек написал. Ну давайте Гражданскую оборону посмотрим, что там есть. Гражданская оборона. Вот, моя оборона сразу вылезла. Ага. Кстати, у меня есть ноты. Э, не помню, как же она называлась. Тут есть. Про дурочка. R. А, все идет по плану. Ноты есть, все идет по плану. Про дурочка. Про дурачка я не помню. Может, я разбирал про дурочка. Что-то. Или ноты у меня есть. Ну, что-то знакомое. Вот. Во всяком случае, все идет по плану. Точно есть ноты у меня в, в этом самом в списке. Так. Пластмасовый мир. 1, 2, три, 4 Ну так, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, В общем, вот тут все закрыто, не видно, что там написано. А, надо мне послушать, я не знаю такую песню а, про дурачка, вроде идет дурачок по лесу, да, это она. Вот моя оборона. одни и те же а мелодия чуть-чуть изменяется так что ну, у меня есть ноты можете заказать и играть в свое удовольствие пожалуйста Попопоп. спасибо бахи самые виртуозные это кто там такой самый виртуозный а? подать те сюда как я люблю зубы лайк сразу призываю поле речка до да. россия матушка вот. да баяны и гармошки вот здесь баяной гармошки не хватает. Ба. Ну, друзья мои, гитара и так. Обычно, если гитара с баллайкой играет, этого вот так выше крыши достаточно. А, гит... С баяном у нас есть на ютубе ролик с Андреем Кокориным. Можете найти. Черношмонти там Сергей Воронцов, ба... Андрей Кокорин или ст... дует русский стиль, как мы тогда назывались. М -м -м, не хуже скрипки. Разбор произведений, вот вам написали. Да, есть уже. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Так, дальше. тада та, -да -та Сарабанда Генделя. та-дам, та-та, все там, там, бам, парарам, ну да. М -м -м. Спасибо вам большое, спасибо за это сложно, спасибо, что именно аккорды, про корпусы... а, ну вот это уже предыдущий пошел, М -м -м. спасибо, красный канал, может избавиться. сильный, ух ты. Прибираться не сильный гул. Сын учится музыкальной виной. Сын, все хорошо, думаю. Ага. Так, гул. От чего возникает гул? Перерыли весь. Не можем понять причину. То ли это особенно... Если это недавно произ... ну, начало происходить, может и струны придется поменять. Может быть подставка плохо притертая. Притирать нужно. Посмотрите в видео одно из последних, как притирать подставку. Именно гул, если это не, не дребезжание, то я не знаю, честно говоря. Может быть что-то в комнате резонирует с балалайком. Ну то есть посмотрите, в другой комнате есть гул. Так, что еще может быть? Ну, если это где-то здесь гул, то проверьте, когда играет ребенок, подставку попробуйте просто вот так придержать или панцирь. Потому что если это гул возникает из-за пружин или из-за чего-то внутри, то это уже брак. вот В общем, если не помогло, пишите. хотелось бы увидеть тех, кто научился играть этим уроком. Ну, посмотрите, например, ансамбль, любое видео ансамбля. Там есть взрослые дяди. И тети <смех> любители не, не весь гриф а ну не весь гриф ну ничего друзья мои тоже можно разобрать хотелось бы если у молоденький я а я по-моему делал да может это вот в комментариях я уже делал по моему да я уже уже делал все значит я дошел до до предыдущего ролика про комментарии все друзья Спасибо за внимание, да, ставьте лайки, балалайки, увидимся в следующем видео. А, пишите вы свои идеи по поводу разборов, да, это мне очень важно, потому что а, а, вам делаю разборы, да, и те мелодии, которые мне самому очень нравятся. Вот, например, то, что сегодня было, например, все мелодии мне понравились. Давайте тогда в ближайшее время какой-нибудь разбор и сделаем. Так что пишите комментарии, что точно этот разбор, я знал, что и большинству он, он нужен. вот все, друзья, увидимся. Пока-пока.